Самые выдающиеся молодые ученые Казани были награждены молодежной арбузовской премией за успешное исследования в области фундаментальной и прикладной химии. Почетное звание и заслуженная награда продолжает успешно привлекать ученых со всего города к науке, формируя кадровый потенциал для исследовательской деятельности. Данная премия уже проводится в 19-й раз. И она как раз направлена на то, чтобы поддержать и выявить наиболее талантливых молодых ученых-химиков в городе Казани. И эта премия проводится по инициативе и поддержке мэрии города Казани и личной Лисура Иссумешина. Финалистов приветствовали председатель комитета по делам детей и молодежи, директор химического института имени Бутлерова, первый проректор Казанского федерального университета и многие другие. Приятно находиться здесь, на подведении конкурса на премию выдающих химиков. Арбузовы, которые стали представляют... гордость Казанского университета. Вы знаете, что Арбузовы – из той блестящей плеяды химик, которые, начиная с 19-х годов, расслабляли нашу альбоматуру. Недаром говорят, что органическая химия 20 века в России – это целая эпоха учеников Арбузова. С их именами мы вошли в 21 век. Хочется верить, что через некоторое время российская химия нашего века будет ассоциироваться с именами награжденных молодых ученых. Я занимаюсь исследованием в области фундаментальной, в области физической химии, которая является основой для объяснения природы различных процессов, которые протекают в веществах. На протяжении уже свыше десяти лет, и эта победа – это результат того объема исследований, которые были проведены, объяснены, опубликованы. Казанский федеральный университет можно заслуженно назвать локомотивом науки. Он набирает такую силу и мощь, что теперь эту инерцию остановить вряд ли удастся. Наши ученые делают очень серьезные шаги в развитии химии и тем самым способствуют тому, что Республика Татарстан становится передовой и известной не только на территории России, но и далеко за рубежом. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.